Так, ну что, друзья, добрый вечер всем, кто смотрит данное видео. И я сегодня собрался сделать вторую часть про то, где же больше побед, спин энд гоу или нокауты. Так, а играть мы будем сегодня по билетам, которые, в принципе, мне дали. У меня есть тут несколько билетов. Так... Ситингоу, спинннгоу, ситингоу, тикет, открыть стол, так, 6 макс, сейчас нам надо выбрать, так, лучше вот турбо, амаха, вот обычный ситингоу, открываем столик, зарегистрироваться, Подтверждаем. И поехали, друзья. Это трехдолларовый турнир у нас будет. И спины. Spinning Так. Открыть стол. Вот этот. Так, а по доллару мы можем, интересно. А, нет. Только двухдолларовый. Билет, да, есть подтверждаем и поехали. Так. Шесть вали, друзья. Ну, просто зачекаем. Так. Сейчас я хотел настроить звук. Я думаю, тут надо поставить, чтобы у нас был не сильно громкий, так, настройки, звуки, громкость. Надо продолжить атаковать. Тридам он хитро как-то сыграл, так. Ну, 40. Так, 9.10 применить, окей, немножечко, так вот мы, нам восьмерка нужна, 8.10, у нас ничего нет, я буду просто сбрасывать. интересно сыграл великобританец на три дама тут довольно таки так вот лузово играют хм. но ну, так вот восьмерка пришла ну в принципе мы скинули да там нормально получилось я так думаю что мы сейчас один на один останемся а нет тузик пришел уже так что может быть, еще поиграем два король. два король, соточка. Ну да ладно, заколим. Да. Ничего, пока что не получается у нас, но ничего. Не будем расстраиваться. Четыре-пять, но ну, я здесь склоняюсь сбросить, я думаю с Украины тут пойдет по ба банк в принципе, нет, чекнул. Ну ладно, 300 фишек, в принципе, еще можно играть. Ну, король давно, в принципе, хорошая рука, мне нравится, поэтому. Будем играть. И когда мы король, королик заехал. Так, ну в принципе вот мы один на один остались. Туз Валет, буду в Ризом заходить. 10-2. Настолько он вот прям, прям играет на любой карте. В принципе, это, я думаю, для нас это должно выгодно быть. Он практически на, на всем играет. Есть шанс конечно обыграть такого игрока в принципе для меня пока что так это слабо если он так на всех руках единственно чтоб нам что-то выпадало так а на чем мы там забрали что на бубна бубна у нас была что-то я просмотрел так, дамок-корольки, а заходить. Он, короче, все, калирует какой-то прям, знаете, такой вот автоответчик. Ну, надеюсь, там туза нету. Да, в принципе, если он так будет играть, то это вообще прекрасно будет. Нам надо, чтобы доезжало что-то. Девятка. 120 ставит. Неужели у него девятка? Не, у нее ничего нету. Ой, хороший фопик. Ну, вообще прекрасно. Что у него там было? Туз 7. Так ощущение, как будто он. Но сейчас вообще играть не умеет. Попробуем. Да, Туз не очень нам помог. Король 10. Король 8 нам нужен. Даму валет. вот мы и победили а, ну что хочу сказать очень слабый какой-то прям игрок был, если честно, это подарок я думаю, для высшего игроков если так, конечно, будут играть то, ну, в принципе мне было легко с ним играть он, в принципе, калирует все эти так, ладно, откроем подарок что нам тут еще открыть так, а что открывать-то так Так, где же наш нокаут, который мы зарегистрировались? Там, в принципе, игроки собираются. Так, что у нас тут есть? Открыть. Задание, не понял. Вроде там подарок был. Окей, да? Сейчас, пока мы закроем, но мы будем играть по 0.25, друзья. Ладно. Ладно. Здесь мы тоже закроем. Так, поехали. Играть. Ну, может что-то выпадет путевое такое. 50 центов. Но пока что удвоение. Давайте сделаем на весь экран, пока у нас Нокаут собираются игроки. Как вот так так так турниры. Ситингол вот тут должны они быть. Семь а, дам, еще мы попробуем найти. Так, Боинси нам надо дамы 70 я думаю сбросить боин uh, 7 микро uh, все обычные и вот 50 50 есть от наград за убивание да так вон они мы нашли мы вот мы зарегистрировались 5 человек уже есть 9 2 ладно заколируем есть ну 20 фишек я доставлю просто по шансу 220 в принципе тут всю есть ну я думаю здесь можно выкинуть 97 король 10 резон будем заходить так обычный все вот так так, нам семерка, король нужен, вот он королик, король семь, Их там король дам, ну ладно. Так, что у нас тут сюда сейчас подведем? Почему так оно медленно идет регистрация? Турнир нокаут, но ну, в принципе у игроков 74 тысячи. Четыре дамы. Так, так, так, четыре дамы. 5пб. Ладно. 10, 2, 10. Сбросим. Почему, друзья, я решил сделать э, одновременно играть нокауты и и спины? Ну, мне, в принципе, не так интересно. Туз, король, здесь мы в бабанг пойдем. да здесь тут конечно проиграли мы так играть по фишку у нас там конечно маловато осталось но мы проиграли на туз король конечно был шанс удвоиться но ничего нам не пришло Ладно, продолжаем. 8-2. Туз-10. Ну, здесь с мини-рейзом нужно играть. Так, две бубны. Хороший флоп. Нам десятка туз-бубна нужна. семерка здесь я, наверное, побольше желательно, чтобы они сбросили, но нет, да? да, там ничего не оказалось Какой такой крупный у меня был рис, так, ну король валит, я буду колировать есть это уже хорошо но ну, здесь будем играть две червы здесь конечно ставить буду ну, нормально здесь валет 5 будем атаковать опять нам бубна нужна Размер банка ставим в бубно-валет. Хороший шанс у нас. Да, дама 8 там оказалась. Ну, в принципе, девятка нужна была, но она не пришла. туз 4 здесь. Тоже буду поддавливать. пять тут четыре тут четыре нужен да, 50 на 50 Ладно. А, семерка-тройка нам нужна. Семерка-тройка бубна. Ну, здесь, ну, в принципе, хорошая карта. Будем колировать. Девятка нужна. опять да, 50 на 50 но теперь мне повезло так она а здесь 4 если мы зайдем туз 3 отличная рука а, король 7 то же самое но 8 король здесь убирать. 10.7 Так, друзья, здесь мы Победили. Так, регистрируемся опять. Тут всего 7 человек. Так, а почему он сюда вышел? Мне надо налево его отправить. 0,75 уже чуть побольше. Так, вот он, друзья, наш нокаут открылся. Так, сейчас мы как-то что-то придумаем. Да опять я сброшу. Давайте сделаем столы чуть-чуть поменьше, чтобы нам было видно. Сам нокаут. 5 дамов фолд. Здесь тоже фолд. Давайте вот так, наверное, сделаем мы. 3.9 фолд. Так, ну на ка вот мы будем играть, думаю, поактивнее. План такой, чтобы заходить больше рейзом, атаковать. И пассивно, я думаю, что играть не стоит. То есть или рейзом заходим, или будем сбрасывать. Примерно план такой, но сейчас все покажу. Так, три короля. Чекнем. Попадаем во флопик. но ну, я думаю заколировать В принципе тут на троих может все что угодно прийти поэтому будем играть И сбрасываем попадаем так 8-2 на желтом столе нокаут наш нокаут а, значит нокаут у нас идет до последнего места победители у нас э, тройка Три победных места. И за выбивание у нас по 66 центов, как я не ошибаюсь. Тут вот везде стоит. Так, 3-5. Что-то там он уже обыграл. Обыграл. На чем обыграл? 6-8-5 дамы. Так, 5 чубабамщиков что пошел. Что-то не понял. Здесь я буду ставить. Ну, буду продолжать. ехты дамы 8 не ожидал, я не ожидал что там что-то будет а, король 3 2,5 просто колом зайдем калман венгрия так, нам четверка нужна. В принципе, пятерка тоже хорошо. Так, у нас тут ничего нету. Три, пять. Четверки у нас нету. Ладно, сбрасываем. Калман выигрывает эту раздачу. валит чек но в отличие от того конечно игрока где мы играли 4 доллара у нас выпало то этот конечно немножечко так ну не немножечко может быть он даже и хорошо играет 87 вальты у нас на желтом столе Так, рис был 97, я буду представлять здесь. Туз дама, не поверил мне, да, ну молодец. Чек, 63. 3 Че у нас тут 4 бб Ну тут я баба. Так, здесь чек-рейс, я тут думаю сбросить бальтов своих. Тревалет будем ставить. Забрали. Забрали, забрали, забрали. Ну я не знаю, удастся ли нам выиграть. Посмотрим. 6-5. Король 4 теперь можно, я думаю, поддавливать. Четверка есть. Десятка нужна. Там дамочка оказалась. Ну тоже неплохо. Я думаю, что туза там наверное, не будет, так, 9 дамы 4, 6, 7, 8, нет, нет ничего. Нет ничего, туз 3 будем ставить. ничего не было чисто на блефе так ладно туз 4 ого папа, пападос попадос какой так ладно второе место играем дальше играем дальше друзья Ого, Доллар 25, пять. нормально, нормалек. Ладно, ладно, кластер Беларусь, да? Кластер мастер. 6 а, 27 надо туз 27 надо да там зарубились они Пять, шесть, шесть, три. Плюс восемь буду ставить. Так, что у нас вяленько на желтом столе и в принципе там вообще нет такого экшена. О, Вау. Пять король, что же у него там будет-то? Я думаю, там два, дама 7. 5. Да что ты будешь делать, да? Так, как тут было-то что? Три король. Ладно, повезло, повезло. то на этот раз О, опять 1.25 опять 1.25 ну. Восемь болезнов надо сбрасывать, конечно. Два семь. А две четверки я решил запушить. А, пятерка валет нам нужен. играем, но не попадаем пока что мы. Ну, тут валит флешок флешок 3б тут тут два будем рейза находить рейз у нас делает игрок бросим бросим пуру В и 3 там зайду и 3 Пушка, ни король, не валет, да? Ну ладно. И вот он, наш валет. Три-три. 3 валит 2. дома И есть. И есть. 8бб. Девять. Да, нет, а ничего, ну двойка лежит, ну ладно, бросим. Валвин, заходи. Нет, как будто как вот видят. 10 дамок. Вот здесь 9-6 король, в принципе, хороший флоп. Виседал. Да что ты? Ой, как. Как повезло-то ему, а. 5-8 надо выигрывать, наверное. 5-8. 8-5-3. Ага. Так, 5-8 и пришло, да? И 3, кстати, пришло. Мы победили. Это хорошо. Так, ладно, играем дальше. В принципе, нормально. Доллар 25. Поехали дальше. Че еще доллар 25? Не, на 50. Ну. 7,7. 7, 7. Ризам даем. Ну, здесь в Аб банк я пойду. 7,35. 3 5. 7 есть и все так еще один у нас остался валет нужен да валет в принципе не сильно нам нужен он не так-то и это Десятки там, в принципе, хорошая, хоро хорошая, хорошая рука. Хорошая рука. Сегодня двадцать, на 20, 20 надо доставить. Смерки, резом зайдем. сделаю здесь валит тоже резом зайду Так, здесь у нас был коллейс, но здесь сбрасывать буду. Тус-тус-туз оказался. На туз король почему-то он ничего не ставит. Ну ладно. 5 вольт, 5 5, 7, 8, 0. 4-5, пятерка есть. Два короля. король да не сюда так чут кого-то мы громыхнули вот <coughs> туз пять. Крис сделает, че Крис. Король 7 выкинем, хотя, в принципе... Если валит, мы в ва банк не заходили, я думаю, зайдем. А, девятка нужно. Девять десять. Девять десять пять прошел но ну блефик у нас получился в принципе но здесь 73 тоже я буду одномастные принципе тут уже они могут прийти М -м -м. М -м -м -м. могли но не пришли ничего не вы ничего никому не провали этому пришел давно валет ничего не подошло нам 6-7 4-6 нет был шанс но я в буду играть нам любая черва король валет тоже соответственно буду ставить король -валет... король нужен не а 84 фолд. Молет есть, тут тоже ставочку будем делать. 5-8 нет ничего. 4 валет, так, ладно, тут надо стадия лабанг уже почти. Туз валет, вот это хорошая рука. 10, 5. Валет 8, я думаю, лабанг надо пойти. 3-9 одномасный. Что у нас там получается? 2-10, но я думаю, заколировать. Тройка. 6-3. Да. Не угадал. Не угадал. Семь король надо запушить. Туз 9, да? Девятка у меня был. Тройка. Так, ладно, три туз рейзом играем. Тройка. Еще тройка. Так, мы ну победили, повезло нам. Повезло, друзья, и мы снова побеждаем. Так, закрыть и продолжаем играть. Туз 8. Здесь однозначно будет рейс. валет стандартный мини-рейс у нас идет Пол. 8 ничего даже таких улучшений нет девятка ничего не дает дама тоже ничего не дает так король валет Я здесь думаю сбрасывать Два минили шесть, семь, так он закалировал? ставить, конечно, что все-таки мы были рейзером на префлопе. 3.10 кол. 3.10 кол. Решил здесь маленькую ставку поставить, такую, что как будто вот. А, как будто мне ничего ой, добрать. Тут, в принципе, и стрит и через десятку. Дама старше. ну, короче, как бы такие не совсем удобные. Дама король тут 8. Бубух. Еще один бубух у нас произошел, осталось 4 игрока, а попадают в призы только трое, 5-7, 5-7. Я ссылаюсь здесь заколировать, 5-7, одномастный. Нет, не попали. 7-10. А, я сброшу здесь. Тут тоже сброшу. Сброшу, сброшу, сброшу. Так, ну хорошо пульт там на кухне дома так хорошо бы если бы он его выбил но ну, тут сбросил туз два хорошая рука я буду играть с этим на стек нету туз 4 тоже буду мини играть опять же с картышом я играю на стек если он пойдет король 4 фолт ну, здесь ва-банк однозначно Король 8 непопадаемо, но в принципе улучшение есть. Король 8 бубно. Так, 4-5, ничего нету. 3 4 3-4-5. Шестерки нету у нас. облифовать а я чуть под него не хочу. 4 дама. Так, 6-9, играем, сбрось, 6 есть, еще 6, а он не сбрасывает, он так хитро думает и... я там наверно какой-то как э, сказать он думает я дурак что-то вот это вот колировать тут задумку его ж, конечно сброшу сколько 360 фишек я лучше дружище у тебя потом заберу из бразилии на ну, принципе такой у него аватарчик такой смугленький настоящий бразилец. Так, а тут что у нас за красным столом? Чисто мы так автоматически играем. Туз-король. Ну, туз-дама, лабанка. И... Кто у нас здесь? Гернемец. 9-6. Туз-дама, что ли? Нет, туз Туз-король. Туз-король, валет. Так, еще мы тут выбили. Попадаем в тройку. Так, 9-6 нам нужен крест а здесь нам надо будет ставить Смотри, переставляй, дружище. Хитрец, хитрец, боец, да? Валет 7, ладно. Туз валет, ну. Пики, тус свалит. Пики тус валит. Да, победил у нас 7-8. 2 семерки так нам десятка нужно 10 крести валет но ну, я так и подумал что там бле дружище ты хочешь чтобы это так, а что у нас здесь закрылось? Мы же играем. Ну 4.7 здесь не, не, на, не на что там играть, поэтому ты, возможно, заберешь. Я тебя сейчас сброшу. Да, тут нам спины, конечно, мы проиграли. Шансы хорошие были, но там у него с семеркой пришли. 37, если я. 5 валет. Ну давай сыграем на 5 валет. Ммда, мм-да. 310 десять. Забирай, дружище Дама 3. О, вот узы в обратку пошло. Дама 4. А мне тузы придут. Всем тузы поприходили. Туда, сюда тузы. 6-5, дружище. Ну здесь я калировать буду. Я склонен колу на 6-5. 6-5. Нет, не, не попал. Не попал. Хотя можно было бы попасть. Три валет делай три из три ББ одномастный, Ладно, сброшу. Четверка нужно. но ну, нет у меня ничего нету ничего ну дай бегушечку так что у него может быть Четверка нужна, четыре, пять, шесть. Ну, опять же, блефом, конечно, стек большой, тут можно поддавливать. 8,9 это 5,6, тут кол будет, а десятка нужна, а он не дает нам десяточку, да он так ставит прям хорошо, ставит 450, а, 7, ну тут я ладно сброшу, 8,5 Ставить. Опа, она. Опа, она. Заходи в банк иди, конечно. Так, а что тут делать? Надо калировать. Надеюсь, там ничего нету. Буби. Так. туз 3, двойка нам нужна. Чек, чек, чек, да двойка на дан, пришла двойка рейдом, будем заходить. Так, три, четыре, пять, шесть, семерки нету в фолт. рейс играет, ты смотри, тут 7 Че Крис, че Крис играет. Ладно. Забирай меня скорее, Вази, за 3-7. Здесь один на один, тут надо играть, конечно. король 3 король 5 король играем не попали так надо как то здесь надо дама 5 3 дружище что ты там мудришь а мудрит мудрит что-то 6 король проиграть что ли хочешь а Опять делает. Опять делает 3 B свой. С одном стандартный туз король и алын. Не, Не-не-не идет в этот раз он. надо обыграть его обыграть надо занять первое место он там хитрит хитрит надо как-то его чепкнуть до да? 42 кресть делает прям 78 это много прям 5678 26 Так, 3-6, 3-6, 1 на 1, я так немножечко с ним пассивно как-то играю, но поддавливает пока дружище меня. буду играть 4 10 есть 5 я что-то на семерку даже забрал так Вы победили так победила и один турнир но рейзи до конца конечно конечно дружище я же это ждал момент если честно я ждал его я ждал его Соня, Соня, ты крутой игрок, Соня. Да давай так сыграем. Туз-2. Туз. Вот она, дружище, вот она. И мы побеждаем долгожданный наш турнир. Так сказать, серьезный игрок был такой, он прям хитрил, хитрил, хитрил, хитрил, но я понял, что должен он попасть все-таки. Ну нормально играл, конечно, ставил там, 3 трибетил там, бризил. Прям ну один на один я вообще плохо, друзья, играю, поэтому мне чисто повезло. Так, ну а что хочу сказать, я очень рад, что вы смотрели данное видео, были со мной. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня лайком, комментарием, ну, конечно, помогайте по возможности, я буду просто признателен вам. И всех благ вам желаю. Всего доброго, пока, увидимся в следующем.